Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Елена Классичко. Я ученик Дарика Герлея Антонович Роботов и Третьего Хочу поделиться с вами впечатлением о курсе риелтор-профессии. После прохождения курса у меня новая система взаимоотношений с покупателями. Я внедрила три сайта. Они у меня работают. И вся информация о покупателях приходит в CRM-систему, все автоматизировано. Что мне это позволяет? Это мне позволяет э, не забывать про каждого покупателя и знать про конкретно каждого человека, когда, что он будет покупать, каким образом не простой взаимодействие. То есть эта система, CRM-система, она действительно упростила очень сильно мою жизнь. Автоматизация всех процессов привела к тому, что я увеличила свой доход в четыре раза. Вот такая приятная новость. Дарья Берлей Антон Дробок, большие молодцы мои идеи вдохновители. Я очень рада, что я познакомилась с этими ребятами. Они действительно перевернули мою жизнь. И я всем рекомендую, приходите, обучайтесь, становитесь профессионалами, потому что Дарья и Антон дают такую пошаговую технологию, благодаря которой любой человек может индивидуально начать работать и построить свой собственный бизнес и научиться заключать договора с учиться делать сайты-откачек. Это вам позволит автоматизировать процессы. Все ваши покупатели будут находиться в одной системе. И вы никогда про них не забудете. Вы всегда будете держать руку на пульсе. Вы всегда будете знать и уметь считать, просчитывать свои результаты на целый год благодаря таблице, которые Дарья и Антон нам дали. Вот такая информация, поэтому, недолго думая, приходите на вебинар Дарьи и Антона. Они самые лучшие на рынке. Обучайтесь у лучших и самых хороших вам результатов. До скорой встречи, ребят. Обучайтесь, не пожалеете. У вас тоже будет результат.